наполнить наполнен сайт уникальной актуальной информацией, грамматически правильный текст, ополненный высокопробными картинками и фотографиями, а также визуальными материалами, качественная панель меню, социальные кнопки, органичные баннеры и так далее. Короче говоря, пользователю должно быть удобно, и нам самим тоже, чтобы мы не затерялись в дебрях страниц. Найти все, что нужно, и я уже показывал сайт нашего партнера 1pc.ru. Немножечко у нас притормаживает сейчас. Вот, создаем и продвигаем сайты, как и мы, собственно, И мы здесь видим навигацию очень даже, очень даже удобно. Юзабилити здесь прекрасная. То есть здесь все меню здесь есть. Можно узнать все, что нам надо. Вот, как мы видим, как мы видим, вот, прекрасно, здесь у нас юзабилити. При желании можем посмотреть цены. Сайт нашего партнера, профессиональных SEO-оптимизаторов. Ну, а мы только начинаем, и, собственно... Чем я занимаюсь? Занимался тут целый час, все это э, рассказывал вам, но в записи это не вошло, потому что здесь у нас были технические проблемы. Вот что мы сделали? Вот это вот все, конечно, надо нам куда-то убрать на самом деле. вообще удалить. промо бокс сделать какой нибудь новый Да, честно говоря, что-то я хотел его дизайн. Вот такой вот замечательный промобукс. Что он у нас. Что он нам... Ну, это, видимо, символизирует. Продвижение. Продвижение сайта куда-нибудь куда-нибудь. Да, примерно так это все и происходит. И где мы с вами оказались? Мы с вами оказались сейчас. На главной странице. Здесь мы немножко уже подредактировали. Вот такое у нас юзабилити получилось. Школа настоящей любви, помощь психолога. И э, немножечко главную страницу мы переделали. Собственно, сейчас мы начнем с главной страницы, и главной будем только заниматься. Все это мы удаляем, удаляем. Да, здравствуйте. Звонок, кстати, здесь у нас тоже не работает, но это нам, собственно, удаляем, удаляем. Да, тарифы, собственно, и тоже удаляем. Ну да, для нас, как для грудничков, в общем-то, плавать вот где-то где примерно вот в таком океане. Здесь мы изменим, наверное... Ой, что это было? Так, хочу это перенести на страничку работникам. Опубликуем так и займемся главной страничкой снова. только небо, только ветер, только радость впереди. Здесь, собственно, что должно быть? Здесь должно быть четко и ясно. Что вот это такое? Ай-яй-яй-яй-яй, что ж я сделал? Я удалил наш самый первый счетчик, между прочим, самый. Там было, по-моему, 3065 посетителей. А где же этот.. А, этот счетчик, кроме главной страницы, он, по-моему, у нас нигде и не отображался. Ну и ладно, мы, в общем-то, возьмем и начнем с нуля. И там у нас еще было э, две ссылки. Но здесь я уже говорил, они размещены отдельно. Это школа... А, психологическая помощь. Там же размещена у нас отдельно. А школа немецкого языка у нас, в принципе, тут повсюду. Э, как мы можем видеть рекламодателям, допустим... Да, промо блок у нас, конечно, замечательный. Самое главное, информативный. На страничке рекламодателям мы попадаем туда. И видим школу немецкого языка онлайн. И эта страничка. А тариф этот уже не действует, потому что сейчас уже... Тариф один из первых у нас уже 3000 рублей. Действует он у нас... первого января Да, но самое-то главное, что нам нужно. Чтобы у нас заказчик понимал, за что он... Вот это вот все, конечно, цветочки. Ягодки будут впереди. Так, значит, главную мы страницу переделываем. Все, как вы видите, на... Э... Изумленных э, на ваших изумленных глазах. И самое интересное, что на изумленных глазах заказчика. Ни один SEO-оптимизатор, пожалуй, не решится на такое. Но мы работаем над юзабилити. Нам, в общем-то, что надо. Нам надо сделать удобно. Ну, сделаешь, если что-то такое, скажут, что мы скажут, что мы взяли и а, с нашего партнера. Не, ну действительно, если если юзабилити, грубо говоря таким и должно быть, то мы тут что можем сделать? Мы можем только для удобства пользователя. Теперь мы да. быть может быть не очень э, не очень красиво зато можем так добавлять копировать вставить нам да. добавлять так Ну, нам могут сказать, ну что, создать сайт на Wix? Ну подумаешь, действительно ничего сложного посидел. Может быть часов 5, а может 10, а может 15. А может и неделю и две посидел и подумал, как это все сделать. А может месяц прошел. Понимаете? А за все это, это все время. Поэтому... Ничего сложного, но тем не менее вре время занимает. Может быть, и это мы потом все поменяем. Может быть, и это тоже все не идеально, конечно. Но, по крайней мере, вот, вот такой дизайн мне нравится больше, чем эти э, маленькие картинки, которые были здесь. По крайней мере, все более-менее так. Что у нас еще будет еще интересного на, на нашем сайте? Ссылок в соцсетях. И информация умная поддержка вашего, вашего ресурса. Тысяча рублей у нас идет. Рублей в месяц. Здесь я в месяц не пишу, потому что неизвестно, сколько придется делать этот сайт, смотря, опять же, какая <coughs> у заказчика, какая... какие требования к сайту. Можно сделать простой сайт за пять часов. А можно сидеть месяц, и два, и три, и делать какое-нибудь что-нибудь такое. Продвижение сайта и групп в соцсетях идет постепенно тоже. Поэтому здесь тоже срок указывать. Срок указывать мы не можем. Все, у нас теперь мы раньше работали без предоплаты. А теперь мы так не работаем. Что у нас еще интересного? <правильно> <правильно> <правильно> <правильно> <правильно> <правильно> <правильно> <правильно> Услуги по настройке контекст по настройке по настройке контекстной рекламы В яндекс директ Так, Здесь это у нас по договоренности, потому что у нас работают э, наши сотрудники как отдельно над заказами своими, так и над нашими, поэтому мы э, не знаем конкретно, конкретно, надо договариваться с теми тем человеком, с тем сотрудником, кто делает. Потому что комиссии у нас никакой нет. И не будет никогда у нас для инвалидов никаких комиссий. Вот, потому что э, директор... Директологов сейчас много, поэтому каждому, каждый, кто... Ищет, где может. Да, себе заказчиков. А мы ищем заказчиков для наших сотрудников-инвалидов. Так, теперь что у нас еще? Ну, видите, как стало. Стало, конечно, юзабилити стало замечательным, но потом здесь все это нужно еще поставить. Ссылки, да. А что вот это у нас такое, вообще-то, честно говоря? Читать дальше. Движение сайта в топ. Движение сайта в топ за 3-4 месяца. Сайта на Викс надо написать сайтом. На Викс четыре месяца пять тысяч рублей. Да, и ни копейка меньше, потому что спросите любого SEO-оптимизатора, он скажет вам, что продвигать сайты на Wix нет ничего более, как на SEO-марафоне сказали, нет ничего более геморройного, что там ужасный грязный код. В общем, короче говоря, кота мы помоем, код будет чистый, и э, сайт э, Navix э, в топ прекрасно продвигается. Кстати, кстати, нужно сделать галерею да, для хороших SEO-оптимизаторов. Что нужно? Нужно демонстрация их, собственно говоря, работ, как они продвигают сайты. Да, можно даже сделать это в прямом эфире, прямо в обучающем видео. Чтобы не подумали, что мы какой-нибудь старый ск э, скриншот. Да, вот тут у нас такая вот веселая э, картина. Ну, что скажет, да? Взяли, мол, у нас это 1PC. Ну, 1PC.ru, это наш партнер. Мы, в принципе, его продвигаем. И поэтому мы у них тоже на научились немножко юзабилити правда ну кривовато но а зато читаемо да да кстати услуги по настройке По договоренности, но идет у нас от трех. Идет у нас, честно говоря, от трех до пяти тысяч рублей. Да, от трех до пяти тысяч. Замечательно. Что теперь нам надо? А, некое такое портфолио. Ну, это коронная наша. Ничего смешного. Пригородная линия, мой самый первый любимый сайт на Wix, прекрасно продвигается, продвигался, вернее, сам, причем самостоятельно продвинулся. Вот, и был он на самой первой страничке, сейчас он немножко Вот, с такими монстрами, как АО СЗ, Северно-Западная пригородная пассажирская компания, Хельсинская пригородная железная дорога. И тут, собственно, мой сайт на ВИКСе, посвященный услугам а, доставки в пригород, в область. Вот, это все мы... Пригородная линия, как мы видим, он у нас где на первой страничке. Правильно. Да, собственно, могут могут сами вбить. И что мы сделаем для этого? мама что это у меня получилось прошу прощения Так, а зачем же я делаю это всё... Точечный рисунок назовем его Портфолио, да Попробуем еще раз. Вот замечательно! Таким образом потихонечку-потихонечку соберем портфолио, но почему-то мне казалось, что это все э, было в формате вообще-то рисунков, если честно говоря. Также можно найти, допустим, другой сайт какой-нибудь. Вот опять здесь мы. Ну, нет рейтинга. Нам рейтинг, собственно, не нужен пока что. Тоже можно сделать скрин. Это будет второй наш сайт ну и таким образом показать как эм, такой тоже как мы видим на первой странице все это у нас это в уроке в нашем да в реальном времени пожалуйста один сайт у нас в топе второй сайт у нас в топе да, на первой странице. Что еще мы можем интересного предложить? Посмотрим, как у нас поживает. Интернет-магазин одежды больших размеров. С нами сейчас они пока что... Прекратили работать. Ну здесь можно по... По прямому запросу. Салон... Мадам... Грицацуи... SPB. Да, а вот это вот, как вы можете видеть. Как вы можете видеть, это группа, которую я создавал для нашего заказчика. Она, собственно, здесь... Народу здесь немного... 24 человека Вот собственно сам салон И здесь у меня все что угодно Потому что этот заказчик С нами пока не работает Но тем не менее Если кто-то э, захочет узнать Про салон Мадам в СПБ Мало ли услышит Салон Мадам и СПБ Захочет узнать Что там, какая одежда Часы работы и прочее Прочее, прочее есть другой салон, это как, э, так скажем, конкуренты, да? Потому что название более так, у, у, узнаваемое. И вот мы видим салон мадам Гризацуева ВКонтакте. Это наши, наших рук дела И э, ВИКС э, одежда. Салон Мадам Грицацуевы это сайт на Викс тоже который я делал простенький сайт на Викс вот он собственно вообще буквально быстро делается и так он ничего для него сложного не надо то есть если бы мы работали дальше сейчас уже модели там другие мы работали бы дальше было бы лучше но пока мы не работаем но тем не менее на первой странице, вот как вы видите, и адрес, и телефон, все здесь можно найти. Собственно, этого салона, он тоже наших рук дело, мы сделаем скрин. Тоже на первой странице. Ну и хватит нам пока для нашего портфолио. Где-то тут мы его разместим. Не знаю где. Может быть даже не на главной странице. Может и на главной. Вот. И собственно тут у нас образовались такие пустоты. Что у нас здесь? Подпишитесь на рассылку, да, чтобы быть в курсе наших новостей. Рассылок мы никаких не рассылаем, но вы все равно подпишитесь. Потом курьерская доставка можете записаться, если хотите. В принципе, по Санкт-Петербургу я сейчас не работаю, в основном по заказам частным. Поэтому здесь может быть и другая курьерская служба какая-нибудь на этом сайте. А, собственно, мы ее тут и разместим. Это ссылки у нас идут в соцсети. Это такая штука на Викси. Она позволяет, если вы чем-то делитесь, она позволяет все эти ссылки все эти ссылки выводить вот это конечно очень прекрасно очень прекрасно как собственно и виджет вконтакте тоже Сюда его нельзя, потому что здесь, видите, как потом пойдет предпросмотр. Да, замечательно, конечно, все это. Ой-ой-ой, он уже у нас еще так вот, да. Вот, потом это все будет разворачиваться. В конце концов. Полное тут у нас полное море. Да. Так, ну сейчас уже через 4 минуты мы с вами закончим. Это такое пробное обучающее. Ну как обучающее, собственно. Собственно, мы думаем, что нам нужно улучшить, чтобы у нас... И не стесняемся, если мы что то не умеем, э, ничего страшного. Потом научимся, и все будет хорошо. Так, несмотря на, да, несмотря на это, у нас э, продвинут, продвинутые сайты э, наших заказчиков, мы их потом вынесем. А, вот что я хотел отдельно сделать здесь. здесь будет у нас такая линеечка и здесь будут наши наши благотворители а, наши благотворители мы их всех принесем шалаша вот и здесь у нас потом пойдет ой По области низкие тарифы. Это, собственно, я и есть. Так. Вот этого нам, нам наверное, надо... Здесь может быть любая, собственно, курьерская служба по Петербургу, которая работает. И здесь идут у меня видео. Создание сайтов на Wix, собственно. Что это такое и можно ли это сделать самому? Конечно, можно. Это очень, как вы видите, просто и интересно. Но можно и, можно и доверить кому-нибудь еще, Если у вас время, допустим, на это нет здание сайтов на wix3 и там будет 4, 5 и так далее и так далее. что тема такая бесконечная. Да здесь у нас будет ладно кораблик мы пока на место поставим. Контакты, да, куда звонить и а, кому, же, кому жаловаться, что у нас тут происходит. Вот счетчики, счетчики, ребята, а, уважаемые мои ученики. Счетчики мы, а, к сожалению, в результате моих, моих действий не очень профессиональных. Один счетчик мы потеряли. Да, ну это, конечно. Не Яндекс. Метрика и не даже этот Google AdWords. В общем, про каждый счетчик у нас будет потом. Это не сегодня, уже час прошел. Про каждый счетчик у нас будет отдельная веселая история, которую мы тут опубликуем. Да. Вот они. Да, а наши... 3000 с чем-то посетителей, которые... Собственно, да, наверное, они не добрались просто до конца страницы. Но это можно исправить. Страничку сделать и покороче. Вот, и как вы видите, здесь у нас что это такое, я не знаю. Читать дальше... Зачем нам этот промобокс? Ну, это о сложностях нашей, нашей профессии SEO-продвиженца, что его ждет вот что-то вроде, вроде вот такого. Наверное, так. Ну и э, в конце концов, все спокойно. Мы с вами груднички в таких волнах спокойно плаваем. И спокойно продвигаем сайт. А что же у нас читать дальше-то? А. Да, да, да, да, да. Вот это вот убрать надо еще. Прошу прощения, еще задержусь я на.. Нет, вы знаете, что-то мне как-то... Как-то да. А пускай так оно и будет. Пускай так оно и будет, пока мы еще... Мир и спокойствие называется. Кто, я не знаю, кто что подумал. Во всяком случае... Во всяком случае, лучше, чем эти бесконечные бесконечные сети. <coughs> лучше вот... Вод... Переходим к водным процедурам, да. Собственно, юзабилити у нас стало... Э, как бы... Юзабилити у нас стало веселей. Да. Так вот. Оставайтесь с нами. Сегодня мы с вами, можно так сказать, осваивали тему юзабилити. Очень обширную, я думаю, мы к ней еще вернемся. Всем спасибо. Этот урок можно спокойно разбить на 4 просмотра. Если кому понравится, можно побольше посмотреть. Не понравится, можно поменьше посмотреть. Но по теме юзабилити, конечно, это очень у кого какие будут, может быть, свои варианты. Тоже предлагаете. С вами была школа SEO для грудничков. Владимир Шаров. Жду всех э, к нам. Да, кстати, у нас стипендия потихоньку выплачивается. Потихоньку уже, уже э, начало, началась она у нас. До первой группы 500 рублей в месяц. И э, дальше у нас будет... В конце декабря будет у нас вознаграждение. Тоже небольшое по выполнению контрольного задания. Вот. А также всех желающих инвалидов мы приглашаем тоже к нам на обучение. Пока что без стипендии. Потому что стипендия у нас для ограниченного количества участников. Вот. Всем спасибо, всем удачи!